Я тебя еще утоплю сегодня! Понял? Бак-бак! Идем на абордаж! В общем, мы приехали в такое место, называется Хибачи. Это место, где при тебе готовят еду. Японский ресторан, японское направление кухни, сейчас все покажем. Вот пришел наш шеф, зовут Ник, сейчас он будет для нас готовить еду. Thank you. Thank you. Так, значит, мы приехали на Мидлейк. Сейчас пойдем гонять на катере по этому озеру. Ну а что, флаг, поехали. Капитан Америка с нами, все нами. Море покажет, у кого лодка, короче. Я, я, я не тебя не еще не утоплю сегодня, понял? Белые слои, вот эти белые пятна, это то, где раньше была вода. Вода последние несколько десятков лет постоянно опускается. Пресная вода – это большая проблема в этих штатах, в Неваде, в Юте. Нет, вот, как видите, здесь высота, наверное, метров 15-20 уже опустилась. Ее категорически не хватает уже. Еще несколько лет и она опустится до критически низкой отметки. Короче, у нас возник спор. Тонет дыня или нет. Ну что? не разделились, у кого как? Тонет. Тонет. Не тонет. Не тонет. Думаю, тонет. Но я-то знаю. Да не тонет она. Оу! Дыня не тонет! Ура! Глубинные бомбы бросают! Парик С твоими мозгами каток водить надо. Ранимы, ранимы. 4G <laughs> L time data each which is 30 miles a mile per mile